Сейчас буквально на ваших глазах родится, родится первый, как как на логотип, логотип, да, логотип. Пер, первый логотип официального Нижневартовска, написанный андрея Мальковским. Я имела в виду краской из баллончиков. Пока Андрей рисует, хочу вам кое-что показать. Смотрите, ребята готовили стену для граффити а, и оставили осину. Как сами сказали ребята, что они вообще с относятся ко всему живому. Это вот достойно уважения. Так, мы сейчас смотрим. Смотрим, смотрим. Такого логотипа у нас еще не было. <свист> Еще один лист? Ну, да, не хватает, видишь? <свист> Открытая площадка, огромное количество развлечений. Вот, добавили нам еще одну дощечку. Не влезли. Ну, у нас внушительный паблик, внушительное название, поэтому... Вот видите, еще телеканал Н1. Тоже сделал, не упустил возможности, сделал свой логотип. Ну да, просто? Ну, да, не снимать, Покажем вам результат чуть позже.